Александр Беглов и «Единая Россия» ведут борьбу с оппозиционными политиками Петербурга. Уже трех независимых депутатов лишили мандатов из-за якобы существенных нарушений, допущенных в их декларациях о доходах и имуществе. На самом же деле это забытые или вовсе не существующие пустые счета и неучтенные доходы в 700 рублей. После таких страшных нарушений за дело взялась прокуратура и начала проверки во всех муниципалитетах Васильевского острова. Письма о проверке нарушений в декларациях получили оппозиционные депутаты из ЭМО номер 7, Морской, Васильевский, Гавань и Остров Декабристов. Все они избирались при поддержке умного голосования. Учитывая такой тщательный подход к проверке независимых депутатов, из-за которых некоторые из них лишились своих мандатов, нам стало интересно, действительно ли все так складно в декларациях у самих единороссов. Раз губернатор проверяющие органы обделяют их своим вниманием, мы решили помочь Александру Дмитриевичу быть более объективным. Мы изучили декларации его однопартийцев и нашли данные, которые действительно требуют проверки. Оказалось, что у 22 депутатов Единой России и 16 муниципалитетов нешуточные проблемы с жильем. Согласно декларациям, у единоросов либо членов их семей его просто нет. По закону там должна быть информация об имуществе, которым владеет депутат и его семья, либо информация об имуществе, которым они пользуются. Но почему-то в декларациях 22 единоросов никаких упоминаний о жилье мы не нашли. И что из этого следует? Либо губернатору пора бить тревогу, потому что в городе у 22 семей серьезные проблемы с жильем. Да что уж там, 17 детей остались без крыши над головой. Либо единороссы ошиблись, заполняя декларации, а может и намеренно скрыли свое имущество. В любом случае Беглов на ошибки своих однопартийцев закрывает глаза и находят неточности в декларациях только у независимых депутатов. Хуже всего обстоит ситуация в Умолонское. Депутаты Дмитрий Стариков и Бороздат Чингян не имеют вообще никакого имущества. Их коллега Александр Старых, меценат, коллекционер и основатель собственной галереи, исходя из декларации, вынужден вместе с женой и ребенком ютиться в единственном задекларированном объекте имущества – автомобиле Volkswagen Пола». А депутат Капралов, видимо, в связи с тяжелой экономической ситуацией, был вынужден оставить без крыши над головой своего ребенка. Подобные недоразумения встречаются с единоросами повсеместно во всех уголках города. Например, Мария Андерсон из МО «Поселок Молодежная, несмотря на годовой доход в 2,4 миллиона рублей, вынуждена жить в нежилом помещении на 168 квадратных метров, буквально в ангаре. А Василий Бондарев из МОВ-Веденский, судя по всему, живет в палатке, ну или в шалаше на земельном участке в 6 соток. Его он и задекларировал. Оставшиеся 16 единороссов и их семьи из МОВ-Балканский, Екатеринговский, Звездная, Лиговка-Имская, Невский, Комарова, Самсоневская и еще 10 муниципалитетов находятся в не менее сложных обстоятельствах. Про всех них мы подробно рассказали в статье на нашем сайте, ссылка в описании. Я считаю, что если у Бегловой Комитета территориального развития есть время, чтобы выискивать незадекларированные нулевые счета независимых депутатов, а в отдельных случаях и вовсе придумывать несуществующие ошибки, то должно у них найтись время для того, чтобы проверить декларации единороссов. Тем более, что часть работы мы за них уже сделали. В соответствии с законом, СМИ и политические партии могут инициировать проверку деклараций муниципальных депутатов. Поэтому мы призываем СМИ и партии обратиться к губернатору Санкт-Петербурга и потребовать от него провести проверку декларации 22 бездомных депутатов от «Единой России» и членов их семей. Данные о которых мы указали в закрепленном комментарии под этим видео. Александр Дмитриевич, а вас мы призываем быть последователями. И если 22 депутата Единой России, о которых мы рассказали, окажутся не бездомными, инициировать подробное разбирательство по каждому из них. Меньше чем через год нас ждут выборы в региональный парламент и Госдуму. Мы уже видим, как Беглов и Единая Россия начали к ним готовиться, избавляясь от неугодных депутатов. У нас на это может быть только один ответ умное голосование. И за каждый несправедливо украденный мандат сейчас мы лишим единоросов большинства на выборах в 2021 году.